Иерархия потребностей Маслоу – это психологическая теория, состоящая из пяти этапов человеческих потребностей, которые мотивируют нас. Абрахам Маслоу выдвинул свою теорию в 1943 году после изучения, как он их называл, образцовых личностей Альберта Эйнштейна и Элеоноры Рузвельт. У каждого есть физиологические потребности – дыхание, питание и сон. Когда мы получаем это в достаточном количестве, не чувствуем сна, а наши животы полны, нас начинают мотивировать другие вещи. Теперь нам хочется безопасности. Мы стараемся заработать денег, увеличить ресурсы и построить кровь, который будет оберегать нас от опасностей. Когда мы чувствуем безопасность, у нас появляется время подумать, чего мы хотим дальше. На третьем этапе. Мы ищем любовь и принадлежность. Мы хотим быть ближе к семье и друзьям, быть частью общества или банды. Но как только мы полностью становимся частью группы, нам хочется слегка отличаться от остальных. На четвертом этапе мы ищем уважение и признание. Мы хотим быть кем-то. Если у нас есть деньги, то мы покупаем дорогие часы. Если у нас есть голова на плечах, то мы пишем, думаем или много работаем. Мотивация работать и соревноваться находится на пике. Ученики, спортсмены и изобретатели показывают выдающиеся результаты. Нил Армстронг даже полетел на Луну. Только если мы дышим, пьем, едим, достаточно спим, чувствуем безопасность, принадлежим группе и чувствуем себя особенными, то можем достичь пятого этапа самоактуализации. Теперь мы можем расслабиться, быть креативными, принять факты такими, какие они есть и делать все, что захотим. Никакого давления, если нет никаких проблем, конечно же. Если ты руководитель и веришь в теорию, используй ее. Для начала убедись, что все хорошо поели. Затем позаботься об их безопасности и убедись, что они принадлежат группе. Когда почувствуют принадлежность, они будут готовы проявить себя и покажут высокие результаты. Спасибо за просмотр! Несмотря на то, что наши видео короткие, мы усердно над ними работаем. Сначала мы исследуем тему и пишем сценарий. Затем мы набрасываем идеи, а после рисуем историю. И уже в конце озвучиваем и редактируем. Если ты хочешь поддержать нас в создании новых видео об обучении и образовании, заходи на patreon.com.